Друзья, по многочисленным просьбам вы меня просили записать, как же поднять все-таки э, вашу аналитику, ваши просмотры, а именно чтобы это были коммерческие посмотры. А почему я говорю коммерческие посмотры, потому что именно они и повысят ваш статус заработка на вашем YouTube канале. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. шагов которые вы должны придерживаться чтобы ваш youtube канал приносил более высокую прибыль то есть есть обычные каналы там 20 30 тысяч и они даже не всегда получают э, минимальный вывод это 100 долларов чтобы вы получали деньги именно своего youtube без либо какой интеграции спонсорской рекламы вот так чтобы сделать так что допустим у меня канал 11 тысяч почти 12 тысяч и я имею чуть выше 200 долларов заработка именно самого ютуба не считая спонсорская реклама я вам э, посоветую сделать несколько вещей это опуститься ниже в закрепленный комментарий это видео там расположены все необходимые ссылочки с которыми вы сможете ознакомиться и там как раз есть то что вам нужно по коммерческим просмотрам. что такое коммерческий просмотр то есть это не обычный просмотр ютуба который youtube платит за рекламу это встроенная реклама самим гуглом Google Adsense, которые люди заказывают рекламу. То есть те с возможностью пропуска, без возможности пропуска. Это именно те коммерческие просмотры, которые вам нужны. Все. Используйте. Если будут какие-то вопросы, вы, конечно же, обращайтесь. И я вам все объясню и проконсультирую, если вам в этом будет нужна помощь. Все. Поэтому опустились, ознакомились и потом уже дали в комментариях знать, помогло ли вам по факту спустя месяц для сравнения. Подписка на канал, прожмите колокольчик, чтобы потом не пропустить мои новые видео. Дальше больше, скоро увидимся!